Всем привет, меня зовут Макс Праймс, сегодня я вас научу как копить деньги, если у вас есть какой-то доход, то сразу же откладывайте деньги, как говорили мудрые и известные э, люди из Америки, из США, из Штатов Америки и так дальше. Много людей полезных, которые говорят, также о китайцы говорят. Поэтому умейте откладывать 20% от своего дохода. Но если для вас это сложно, то начинайте с 10%. Никогда не начинайте с 1%. 2, 2 3, 4, 5. Потому что такая-то копейка. Когда вы заходите в магазин, вы видите, например, капусту 179. стоят эти деньги и у вас мышление такое 180 ну так сделайте у себя такой вы сможете себя обмануть если вы смогли обмануть сделали типа того плюс 1 гривна в супермаркетах поэтому добавьте такую себе функцию это очень сильно вам поможет накопить деньги как -то уже их можно тратить я примерно думал, что три года, ну и, думаю? ну и чё думаю. Ну, примерно можно три года взять, почему бы нет. Сейчас скажу, что происходит не... невероятно. Ну, Идёмся в следующем ролике.